всех приветствую на канале просто реклама в данном видео я покажу как я строил септик на мой взгляд один из самых дешевых способов приятного просмотра копка ям очень трудоемкий процесс поэтому было принято решение нанять трактор трактор справился с данной задачей чуть меньше чем за час за что было заплачено ему 1200 рублей. Полазив на Авито, нашел поливной рык. Цена с доставкой составила 4500 рублей. Данный рык 6-метровый. Приобретено было 2 штуки и попилено по 2 метра в длину. Итого получилось 6 элементов. Для установки шести элементов двухметровой длины пришлось позвать знакомого вор воровайщика. Он работал на кране, а я строполил, бегал снизу, подцеплял и отцеплял. За данную работу он взял с меня тысячу рублей. <звёздные> Данный фрагмент видео взят с камеры наружного видеонаблюдения кому будет интересно про наружное наблюдение ссылочку оставлю в правом верхнем углу и установили три вот таких типа септика, яму, конечно, чуть перестарались, здорово сильно выкопали. вот, сейчас будем вот и по этому рву прокапывать, ну чтобы трубу уложить. там да, у нас выход. да, вот выход откопали, мы ну, сейчас по нему дальше будем туда двигаться и подключаться уже к колодцу. Так, вот Получается положил Первые 2 метра трубы Сейчас будем продолжать Дальше туда копать Прям до септика Эти первые 2 метровые ну, Чтобы был, была возможность Регулировать поворот а, Сюда угол воткнули 45 градусов Сейчас буду запенивать Ну и дальше пойдем К заветной мечте Септик сделал переливным. То есть а, в первый септик попадает а, труба из дома, в которую сливается все, что сливается из дома. Дно у первого септика бетонированное. После того, как первый септик наполняется, тяжелая масса остается снизу, а легкая масса остается сверху. Как только доходит до переливной трубы, уже практически вода Переливается во второй септик Второй септик уже не бетонированный Он пропускает всю влагу Которую только может Но если в том случае Вдруг он наполнится Получается Вода начинает переливаться В третий септик Ну и таким образом очень длительное время Должен функционировать Мой септик Кирпичом Приподнял горловины Септиков до уровня земли У родителей Были крышки На септике Метровые И один люк Два люка мне пришлось докупить Отдав Еще по 600 рублей ну и в принципе полная стоимость моего септика составила 7900 рублей. Если кому было полезно данное видео, не забудьте поддержать лайком. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.